Пробежала полоса, широко бела, разделила небеса, с горем пополам. Заглушила голоса, замела глаза, утонула полоса в девичьих слезах. Я знаю, все будет забудено. Больше не могу, подари мне первый танец, забери меня с собой, я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой, словно лодка в океане затерялся берег мой. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой, я знаю.